Всем привет дорогие друзья с вами блокчелл и сегодня будем продолжать проходить метро 2033 редукс сразу хочу пожелать приятного просмотра и приятнейшего аппетита всем кто кушает а те кто не кушает, здесь значит, вкусненького покушать все мы будем продолжать так мы остановились вот на этом месте вот именно сюда мы провож... провожали пацана ну как провожали взяли его, считай и ну что там один остался реально это же как дебилист было оставать его Пятнадцать минут, не больше. Если ты не успеваешь, то все хана. Ч такое? Стоп, что такое? Мне что, нельзя было, что ли, проходить сюда? Самый проклятый дебил. Ч вы начали огонь по мне-то? Я даже не понял. чё я не знал что надо было по-хорошему я думал это наши пацаны откуда я знал что это не бандиты или кто это моносы блин заменить фильтр а мы на улице находимся получается я его убил а чья ничего броне какой-то защитной я не умираю или какой-то сталкер реально если без фильтра хотя там тоже фильтр нужен противогаз умри надо с пистолета короче стрелять реально потери ну логично потери. ну и чё сейчас не я вас не всех пострелью. Да, они забржают, это не, не вариант. Да так хватит орать об этом, я знаю, что не у вас, у потери. У вас потери. У вас до этого были потери, он валяется уже. Так да куда ты прячешься, потери? трус? Прячется не он. Трус. Ну-ка вышел два вот так вот. Еще потери у вас. У вас еще потери. У вас большие потери. У вас еще потери, пацаны. Выключил свет мне Он глаза мне портит, я серьезно говорю. А специально включил, чтобы мне глаза портить. Ах вы блин реально. Не специально включили вот эту фигню, чтобы.. Да, да ладно, пики уже куда-нибудь. Фига себе вот тут. У вас уже вот до этого были потери. Вы в курсе вообще пацаны? Смотрите, у вас тут потери вообще капец какие. Что там еще кто орет? Тут еще кто-то живой есть? Да вроде бы всех убил. Все Ч ⁇ тут падает вещь? Ч ⁇ происходит? Туда сверху фигарит? нет? По мне. Ах вы, блин, как так-то? А? Они специально все портят, типа, чтобы я не залез Там же лестница была не так наклонена, наш нормально стояла. Нифига себе! А он в это вот интересно, стой. Нифига себе! Это же офигенная ружка. -мо. Вот не, я эту возьму реально на хороший. Блин, фильтр опять закончился, ну -мо. Блин, только одна проблема есть. Как мне выбраться отсюда вообще? Так вот серьезно. Так это же не безопасно нифига. Мужик, ты ч упадешь? Мой тебе помогу. Ч валяется тут? Кровососы не доберутся до тебя. Хотя мы это не здесь сидят. Нафиг отсюда баллон. Эту Стоп, что? А как она стреляет? Магазин пустой, Магазин пустой. а где вы? Того. А зачем ты... Вдохни, а, он поверх. Вс? С одной пульки завалил. Кстати, это, это это хорошее оружие. А, это снайперка? Блин, тут какие-то топовые оружки, я серьезно говорю. Не, но ну мне вот это больше нравится. Она с одного раза убивает всех. Ну снайперка, конечно, хороша, но.. нет отдай мне противогаз блин тут ветер такой сильный так вы здесь сидите да значит ах вы мне гранаты кидаете да ну хорошо хорошо так а куда нам идти-то блин я опять наступил на эту фигню растяжку да Пацаны, иди сюда. Я вам подзв... подзадизвикал. Чего? Так я могу тоже целевого разу. Я спрятался. Мужика. Ну я мужика сам убил. А, он ножами он хотел ножой ножами обороняться как-то. А он один тут был? Да нифига он не один. Человек еще 20 с ним был. Окей, давай сюда уже забирайте. Так что тут у нас? Ага. О, записочки какие-то, но они бесполезные все. Ну, даже не записки, а просто книжки. Это обычный дом. Блин, не патроны закончились. Ты чё? Чё? Вы видели это? Он сквозь эту фигню. Он сквозь шкаф стрелял. Чё это? Это нормально, по-вашему? Он сквозь шкаф встал. Он тут был, он в шкафу блин. Сквозь текстуры зашел читер какой-то потери у вас потери вообще в мозгу были уже давно это не можно в принципе уже не волноваться на это у вас потери все это обязательно так вот перед смертью так делать чего у вас тут есть у вас ничего нету какие-то бомжи какие-то реально это бомжи только с оружием Бомжи с оружием, в принципе. Я могу так, в принципе, назвать. Буду спускаться вниз опять. Потому что у меня нет вариантов. Вообще не, ноль. Прям ноль вариантов. Стоп, это что? Это же танцы. Стоп, она же работать должна. Мы должны, там же у нас задание было. Позвонить им. Она же должна работать, включаю как резетку. в резетку. Смысле, ну в смысле там же какая-то должна фигня быть. Включай. Ну блин. Там у них же радиостанция работать должна, вот она. Почему она не работает? Блин. Взяли все сломали. не сидит стоп ты кто они, они здесь все время были а я так как дебил ходил я может еще ниши на этаж спустился топа как как я на один этаж ниши спустился что тут написано победа слава подедим все равно монолитовцы вам какая разница реально тут реально у них играет музыка офигеть я такого не ожидал до этого я вообще никак не ожидал Нифига себе Пацаны, я тут пришел. Выходите. Походу, я... А, ну я здесь и был, в принципе. Ну я, правда, не понимаю, как я здесь оказался вообще. Ну, короче, у меня есть шансы на выход вообще. Я могу отсюда выйти, получается. Вот. Мы ж тут челиков поубивали. Вот он валяется обмоты десятки тут всякие. ну короче свалка машин может быть раньше тут парковка была а сейчас это свалка реально Чё, против всем против против меня все что ли получается даже Сейчас. Э -э -э. Сейчас я реально запоздыхаю. Капец, что происходит? Ч так быстро, пацаны, вы что? Это помедленнее, окей? Еще раз. <Слых> <Слых> Чушь так жёл, жёстко сразу. Напали на меня на одного бедненького. И чё, все больше никого не будет? Чё, типа напали и все сдохли резко? Они походу единственные, кто это был. Ч ⁇ я как дебил смотрел на него? Он был него. Ну, не хочу я связываться с ними. Если меня убьют нафиг сразу. О, нормальное укрытие. Пацаны, уже отдыхает, да? А дай мне вот эту противогаз твою. или он уже испортился? А, он испортился, походу, уже все. А, ну, я этих еще давно убил. Блин, а где тут вообще? подземелье такое? не О, все Да? все э, Черная станция. Теперь мне было ясно, что черную санкцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. Ну, а что мне делать еще? А ч ⁇ я красный весь? Не что, настолько хреново, что ли? Эй, рот Тогда не больно... Я вас таких убивал уже. Все. Завалили. Это и есть фашисты, да? Так я думал, там аналитовцы. Я, короче, у А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. А, граница станции. Фашисты просто заполнили станцию. Тебе придется действовать одному. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полюсу. Где ты прижал кого? Я вас даже не видел. А почему я не могу стрелять? У вас потери вы Давно потери у вас были. Отдыхай, урок! Они че, меня сломали противогаз? Противогаз, дай быстро. Меня, Блин, что я взял какую-то фигню? Красная. Где, красная? где красные? Где Не знаю, где красные. А где желтый? все равно неудобно пошел нафиг а все а, а все один остался а, завалил на изи вас не надо было нападать на меня дядя напал и все и сам виноват что тут валяются уже все не надо было нападать на меня все мы сами доигрались Сам сдох что-то не сдыхаешь реально у вас потея потея Он даже не договорил все светит фигня в глаза мне уже слепой скоро стану блин с этими играми посадит а этого чем ведь опять что а черт ты стоп Так, он един, ну тут один походу был. Чё, реально? А что он тут делал? Чё он тут один остался. А, -а, а, да? Нет. Тут даже нельзя. Где вот? Куда тут вообще идти, тут такие? А, да, серьезно, подвал? Офигеть, как тут все запутано. Я вообще... себе был тут э... Что это там? один, то я тут запутался, то сразу. Ну, если бы реальной жизни здесь был. Оптечка ну, хотя бы. Он тут где-то. Ну, ну, можно... Солдам... Откуда они сразу меня, откуда они меня узнали где? Слонаду, да. И вас в... в... всех сейчас пострелил. Пострелю. Да что на на на? На на на на на на на на на на на на на на на почему они умирают? Я сказал лежать. А вот, кстати, вот эта станция. Блин. А, у него специальные вот эти... Да я не хочу специальные вот эти пистолеты брать. Необычный пистолет, начало нравится. Вот эти навороченные ваши, мне не надо. Обычные пистолеты хорошие. Так мне и так патрону... Мало. Они говорят, нет у вас много патронов. Как много, если у мне... меня... Вот они просто не подходят для обычного пистолета. Да-да, много всяких разных который я пистолет не пользуюсь нет туда не пойду я пья туда пойду Слышь, я тебя прижал реально Более! э в смысле ноль 0... поз Да, и чё теперь? Да, вашего пострелили что теперь? А да что ж за фигня-то, а? Патронов нету. за фигня а? нету патронов все я не понимаю как так можно вообще играть но ну, и в них совсем другие пушки вообще безвыходная ситуация какая куда нам что тут сколько запутанных этих ходов не, вниз не пойду, я туда пришел только. Давайте только вверх идти, не вниз не надо. туалеты заброшенные? Они как будто вы просто так пришли, возьти такие все. Они просто тут, не тут вообще живут или не понимаю, просто никак как они. Тут таких, таких э... вообще жить нельзя. Как тут жить можно? Вниз? Не-не-не хочу. А что, наверх ниде как нельзя по пробраться? Ну, можно же, ну, как-то вот так вот запаркурить. Да, блин, запаркурить, я сказал. Как ты сквозь ящик проваливаешься? Ну, чуть что ли? Походу придется вниз идти. Блин, походу нельзя сюда было идти. Тут радиация, короче. А у меня противогаз сломали. А как мне выбраться теперь отсюда? Блин, я сам себя убил. конечно, У меня нет, я провалился, эта ловушка, короче, была. Блин, ну это невозможно, это игру пройти нереально. Ты серьезно? Это будет теперь придется здесь по? Тут же нету выхода. Отсюда. Значит, все правильно я делал, да? Вы хотите сказать? Тут Тут же нельзя. Давай быстрее. Надо выбираться отсюда. У вроде бы все без аптечек. Ой, то да есть без противогаза. Значит, можно без противогаза, что ли? А, я все правильно сделал, кстати. О, почему сохранение сработало правильно? Ч, идем? Проход открыть. Правда мне вообще не нравится это все. Путиться такие, конечно, не очень. Надо выбираться сюда реально. Побыстрее. О! А ничего нет, нету. Блин, аптечка. Ну аптечка хотя бы. Она очень нужна, при... вообще очень. Артём, братишка, ты это Конечно, я Заливай чуть не сдох от радиации. Реагируй. Потому что я противогаз тут-то сломал. Ну хотя я сдох, в принципе. Скоро мы будем в я сдох один раз, но я же бессмертный возродился. Скоро будем в полисе. Ну, уже в полисе, считай. Да? Это не просто... Мутант, это просто... это что-то новое. Это, это мне ученый сейчас говорит, да, наверное, что-то страшное. А что это? Страх мы слабы. Ну да, мы умрем. А что делать? В смысле это конец? А что нам делать-то? Любит их и понять, мы любим вас и хотим как вы помогите Помогите мне выберить. Как что я тут делаю вообще? Помог... Если вы хотите что мне помочь, делает? тогда. О, спасибо, погоди. А, а, надо бежать? Мы мы бы... Да я вижу, как вы хотите мира все я походу не успел спрятаться от будущего блин реально не могу что теперь делать глава пятая, надежда трудно описать что я чувствовал тот миг я падал с ног вот чесалось и в это же время не смог держать улыбки я справился я достиг послания хантера в полис теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных чем мои собственные я выполнил свою миссию а чем все я в миссию выполнил все игропройки Вы хорошо Подивитесь. не двигаюсь ми <смех> ты <смех> ты <смех> ты <смех> смешно ну да а это кто с тобой? так Памечка в этих убийствах просто границу. их надо убить ну ладно, так это фашисты получается я вообще не понимаю, кто это. Ну, скорее всего, это ну, рыбы нормальные, челики, Не фашисты, хотя они точно не знают. Пое поехали, давай. А куда нам ехать? Налево, направо? Или прямо? Не, прямо. Всё. А, ну это и есть полис, да? Правда, сейчас тут все разрушится. Мне кажется. Ну ладно, едем, едем. А что у кого-то там уроки? Уроки, походу, у кого-то. Полис. А что там у вас короткнуло, по-моему? У вас там, по-моему, электричество короткнуло, и там уже искры <с> летят. А то когда опять получается... Рынок какой-то? Ладно, пошли. Пошли, пошли. Ну да, я такое сегодня вообще навиделся, вообще расстрелялся. Ну, короче, это, наверное, в следующей серии будет вот это вот. А, ну хотя можно закупиться. 67. Во, у меня зато пули нету. Это получается на автомат? это В смысле это кончилось? Мне противогаз надо купить, блин. А да, тюнинг такой ну А против не купить? Добро, в полис. Нифига вас ну, компьютеры есть? Да, Нифига, я он впервые был, вижу, был, чтоб был, в этой игре компьютеры что, работали. Не Они просто существовали. Слушай, капитан, парень впервые в полисе. А. Тебе лучше не знать через... Ну да, да, я реально впервые. Тут вообще ничего не знаю. Так что, давай писать и твои фильмы. Спецпредложения. Скидки лучше, Да-да, у меня вы денег нет. Вы нету. можете оставить свою амуницию тут. Ничего с ним не случится. Зачем? Ты передохни пока, Артём, а я разощу Мельника. Надеюсь, он не на задание конечно задание не забудь поскрести себе спинку в химическом душе а ну да и забуду не забуду забудешь с тобой как же да конечно а ну да тут раяться нормально так зашкаливает здорово смысле, ты дверь закрыл алло если я думаю здоровый такой пока а меня куда я тоже тебя тебе верил, должен. Что делать? Ну, все. Ну, у тебя Другой тоже, кстати... Поползает... Барахло тут уже давно есть. Ну и ладно. А ну и ладно, я тоже так думал. А, Короче. Ты. Все, давайте в следующую серию. Потом это учеба на полгода пройдет. Все, надеюсь, вам видео понравилось. Если хотите продолжение восьмую серию? То ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.